Белый снег занесет старый двор. Мы ведем ни о чем разговор. Белый снег поздний час, череда скучных фраз и кружит за окном белый снег. Тишина лишь часы. Тихий стук, будет ночь и тепло твоих рук Это ночь и цветы, только я, только ты Этот мир лишь для нас в эту ночь С неба падает снег, и на землю ложась Закрывает следы, уходящие вдаль С неба падает снег, надо мною кружась На земле разложил белоснежную шаль В никуда. Ночь прошла, ты ушла навсегда. Старый двор опустел, удержать не сумел никого. Лишь кружит белый снег с неба падает снег и на землю ложась.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 Окном. Между домов ночная фея Город спит спокойным сном Ни о чем не сожалея Разбросали фонари Свет по мокрому асфальту Умоляю, мне родная, эту ночку подари, Умоляю, мне родная, эту ночку подари, мы отправимся туда. Где я встретился с тобою Помнишь, снег кружил тогда Над вечернею Москвою Красный шарфик на груди Ты шагала по перрону А я следом Шел под снегом и просил мне уходить, а я следом шел под снегом и просил не уходить. Встретились с тобой Только мы другими стали Стала ты чужой женой И задержишься едва ли нашей встречи до зари Оборвались у вагона Умоляю, мне родная, Эту встречу подари. Умоляю, мне родная, Эту встречу подари. Сколько лет прошло с тех пор, Обещала возвратиться Помнишь этот разговор? А теперь мне только снится Красный шарфик на груди Ты шагала по перрону А я следом Шел под снегом и просил не уходи. А я следом шел под снегом и просил не уходи. Зима, зима, снежина, кутерьма, твой поезд отошел. Ты плачешь у окна Зима, зима Разлучница зима прощальная слеза Но чья же в том вина Может, ты роняешь слезы сладкие? Белая береза по весне Для меня останется загадкой Ты молчишь и не расскажешь мне Может, эти слезы, слезы радости в теплых солнечных лучах, тает серый снег от завести, Напоив тебя в твоих корнях. А быть может, плачешь беззащитная От людей, что режут ствол берез, И уходят прочь, а ты забытая, Наполняешь банки соком слез. У меня такая же глубокая Рана от разорванной любви Так что ты не одинокая Я приду, ты только позови И роняет слезы белая береза Все мои печали зная Обниму покрепче, мне с тобою легче И на сердце льдинки тают Время заката разгорелся вечер Но меня не ждет та, чье имя на устах Только сок с березы капает на плечи И обиды горечь на губах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 Запрятаны Радужные ясны с красными закатами Первая любовь, робкая и нежная Волновала кровь Светлыми надеждами Радовала нас каждая травинушка Обжигала глаз красная рябинушка Прошлое Первая любовь, а теперь мы взрослые А белые лебеди в небе безмолвно кружат Прошлое лебеди нас возвращают назад. Юность ушла, и теперь не вернешь, не забит. Белые лебеди от блескушедшей любви. Превратились в лебедей И твоя рука Вновь была в руке моей Как желание Загадали мы тогда Чтоб не разлучил нас никто и никогда Где же она сейчас Наша пара лебедей Растворилась в раз В серых тучах будних дней Юность и мечты Где же Запрятаны радужные ясны с красными закатами, а белые лебеди в небе безмолвно кружат. Лебеди нас возвращают назад Юность ушла и теперь не вернешь, не зови Белые лебеди от блеск ушедшей любви И теперь не вернешь, не забий Белые лебеди от безкушетшей любви И волшебная река, словно мать руками нежными волнами Омывает берега, И загадочно звенят Васильковые поля. В небесах кружится голубая птица, И поет-поет земля. В том краю волшебном детство За горами, за долами затерялась не найти. Снова мы мечтаем часто снова В мир волшебный окунуться, Но обратно нет пути. Стая перелетных птиц, издалека далека, Мне небо, крыльям небы, Быть подняться в небо, улететь за облака, пролетая сквозь года, всех, кого любил вернуть, пусть меня устал. Вновь обнимет мама Провожая в дальний путь Детство В том краю волшебном детство За горами, за долами Затерялось не найти Снова Снова мы мечтаем часто снова, Не волшебный окунуться, Но обратно нет пути. Прохладаю, осень режет картой козырной и кружит листва под ноги падает, и шуршит погулкой мостовой. Нечем крыть, уходит лето знойное, оставляя осени свой трон. Поезд тряхнул вагонами. Оставив позади ночной перрог. По вагону мечется туда-сюда Проводница, мать ее, идти. Впрочем, приглядеться краля хоть куда, Ножки прямо глаз не отвести. А моя соседка, баба тучная, Подмигнула, приоткрыв уста Вот же, как жизнь закручена Хочу я тут, а просит да. Годы летят, годы Горят проседью на висках. Только еще вроде. Огонь страсти в моих глазах Зазвенят стаканчики стеклянные Проводница рада услужить Для нее клиенты мы желанные Водочку втридорого спулить И чаек заваренный по правилам а не так, для вина, как другим. Села, пиджак поправила, Кого мы ждем, чего сидим. И стучат колесики вагонные, Мирно спит соседка наверху. А напротив ноженьки точеные, не дают покоя старику Проводница, думал, ей понравился Думал, вот она, судьба моя а она, ну что уставился Сто баксов в ночь И я твоя Годы летят, годы Горят просьбью на висках Только еще бродит Огонь страсти в моих глазах Летят годы, горят проседью на висках Только еще бродит огонь страсти в моих глазах Они меня зовут Дождь проливной Оборвал мой сладкий сон Сумрак ночной И тебя за мною нет Роман Я кричал тебе Постой Не уходи Ветер унес Твое имя за собой Все как всегда Лишь тебя со мною нет Ты не придешь Со мной подруга, угощу тебя я сигареткой. Может, станешь мне супругой, проходи, садись на тамуретку. Холостая жизнь достала, покидала, потрепала нервы. Девок много, толку мало, да и все вы на поверху стервы, стервы, стервы. Холостая жизнь достала, покидала, потрепала нервы. Девок много, толку мало, да и все вы на поверху стервы, Но без вас носка кручина, очень часто без причины давит. Без закуски водка, вина и никто салатик не поставит. Наливай и будь как дома, хочешь водки, может пива хочешь.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 Разгони мою тоску, милая, хорошая Подойди и обними, не кусаюсь я Ты такая сладкая, гладкая, пригожая Будет дружная у нас крепкая семья Твоя водица обжигает наши лица холод Ты шикарная девица, я старик, но я душою молод От салаги проку мало, а за мною ты как за стеною Что глядишь хмельна устала, так пойдем же отдохнем со мною, со мною, со мною. От проку мало, а за мною ты как за стеною. Что глядишь, хмельна, устала, так пойдем же отдохнем со мною.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 Ты такая сладкая, сладкая пригожая, Будет дружная у нас крепкая семья. Мой заброшенный дом, что таишь ты в себе, Что ты смотришь с упреком, Пустыми глазами. Мой заброшенный дом, Я заехал к тебе, Но вы не совсем извини, Что слежу за часами. Так уж все повелось Все растут города И все меньше людей Хочет жить на земле и работать Мне вот тоже пришлось Но все тянет сюда Побродить по полям по родным И забытым болотом. Как здесь тихо вокруг Не пасутся стада И никто по деревне В голоб не проскачет Ни друзей, ни подруг Унеслись кто куда А у нашей реки Только и Волга плачет а за борта упал Поросло все травой И крапиво так жалит Цепляясь за ноги Ты заброшенным стал Да не один ты такой Вон во сколько стоит У разбитой дороги Позаброшены, заколочены, Всеми прочими раскурочены, А колодцы все разворочены, Жалко прячутся в обочины. Жизнь ушла туда, где своя беда, А из кранов льет, Теплая вода Где зарубь убьют и не узнают С кем на лестнице на одной живут Где спешат бегут суета сует Там не то что тут тихой жизни нет Все гудят дымят наши города А душа опять тянется сюда мой заброшенный дом Вот и все, ухожу Сердце давит в груди Посмотри на меня и прости Что опять исчезаю Что ты дверью скрипишь Шепчешь, не уходи, Извини, мне пора, Ждут дела, уезжают. Позаброшены, заколочены, Всеми прочими раскурочены, А колодцы все разворочены, Жалко прячутся у обочины. Жизнь ушла туда, где своя беда А из крана пьет теплая вода Где за убьют и не узнают С кем на лестнице на одной живут